Привет, аудитория. В этом видео хочу рассмотреть бой турнира Беллатор. Я первый раз рассматриваю бои этого промоушена. И это бой в полусреднем весе Андрей Корешков против Ченса Ринкаунтри. Андрей Корешков это наш соотечественник. Он из Омска, тренируется с Александром Шлеменко. Все знают, я думаю, этого бойца. Да, в принципе, Корешков, я думаю, все знают. Это бывший чемпион Беллатора в полусреднем весе это топовый боец, дерется на высшем уровне в принципе, он проигрывал, конечно, но это были топовые соперники. У Корешкова отличная ударная техника, неплохая борьба. Это довольно-таки стойкий боец, у него хорошая кардио. Изначально он должен был провести свой бой с Мухаммедом Берхамовым. Это довольно-таки неплохой боец. Но Берхамов снялся с боя, и на замену ему на коротком уведомлении выходит чанс Ринкаунтри. Ринкаунтри старше Корешкова на 4 года. Это бывший боец UFC. Ну, В UFC он там был довольно-таки посредственным, он, в принципе, довольно-таки посредственный а, боец. Он там провел 4 боя, 2 поражения, 2 победы. Ну, чем-то он не устроился а, и его оттуда уволили. Да, у него неплохая борьба, но я думаю, что Корешков в силах с ней справится. А, при том, что Ченслинг Каунтри выходит еще на коротком уведомлении. А у него неполный лагерь. Ну, это тоже сыграет на руку Корешкову. А, в принципе... Что я думаю по этому бою? Я думаю, что Ченс Слин Каунтри будет пытаться Постоянно переводить Кришкова Я думаю, что Андрея хватит сил Противостоять этим переводам, потому что Переводы довольно-таки прямолинейные, но в стойке ринкаунтри с корешком вообще делать нечего. И вполне себе вероятно, что к середине боя ринкаунтри от своих частых переводов, и большинство из них будет неудачных, потратит до хрена сил, и к середине боя повесить язык на плечи Но тут Корешков вполне вероятно, что его удосрочен. Поэтому мое решение по этому бою Это то, что Андрей Корешков выиграет досрочно С коэффициентом 2.6 Ну а вы же можете поставить на Более вероятное событие с меньшим коэффициентом 1.6 на просто победу Корешкова Пишите свои мысли, делитесь в комментариях Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Все, давайте до следующего боя, пока